Ох, кажется, что-то дернуло. О, он дернуло. во вот это дернуло. Сазан, наверное. Ну, <музыка> <ой>, ладно. <музыка> ну, будем парить его. Щетка срабатывает. Как тяжело вылаживается, он уже, наверное, ушел убежище. Зинит там нету. Вот. Чего тут вытащил? Вот заметки там нет. О, отрабатывает решетка. Ах, идет. Какая-то плетенка на 30. Вот он, красавец, где. во во во как О -о -о -о -о. Никак не поддается, не хочет, чтобы я ее вытащил. какой-то хороший. Чуть же пишет, но ничего не идет. Вот какой созраночек. О, какой показался. О, иди сюда. Вот. Иди сюда. О, хорошо, пацачки. Сейчас посмотрим, что там. О, больше двух килограмма клюнула очередной. Посмотрим, что вытащится. Тащит хорош. Не хочет идти. А, давай, бы не свое хранилище убежал, а то если бежит опять за цепи будут. небольшой на на 2 есть наверное папа небольшой маленький кто первый станет от оказалось а? и вон там вот так материальночка на два сазанчик а, вау как это идёт, дает уж и не знать вон идет водит никак не хочу идти Даем подсад и сейчас посмотреть его повесть. Давай, давай, Дрка Вот Он хочет укрытие туда. Не даю ему ни послабления, ничего. Ну хороший, это факт. Это факт. Трешка только так. Так, что там дальше у нас не хочет никак лодки идти. Ну что станет. Будем помаленечку его приближать к лодке. Кормушка, слава Боже, показалась. Возьмем подсак для готовности. Молодец, а вот у меня подсак. Ну да, трешка не меньше, если не больше. Хорошенький. О, таких меня еще не было. О, это целых четыре, наверное, будет. А то и пятерка даже, даже пятерка, наверное. Ой, как и здоровый. Вот, смотрим, какой он красавец. О, о вот это угол сегодня, слава богу.